Добрый день! С вами канал штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге и новая рубрика «Актуальные новости». С вами я, его сегодняшний ведущий Сергей Шорох. Мы находимся в самом центре Санкт-Петербурга и сегодня в нашем городе проходит парад в честь дня военно-морского флота. В этом параде приняли примерно 100 боевых кораблей, также военно-авиации, такие как боевые вертолеты, военно-транспортная авиация ну и, конечно же, истребители. Но мы все прекрасно знаем, что военный парад дело дорогостоящее. Давайте спросим у наших горожан, что они думают о этом действии. Добрый день, с праздником вас, с Днем военно-морского флота, вы явно служили? Да, срочно служил. А срочно где? Ведяево, Северный флот. Ну, я вас поздравляю, а, парад видели? Конечно, видел. Ну и как вам парад? Отлично, все красиво. Здорово. Может, вы видели тот корабль, на котором услуги нет, нет, Нет, нет, нет, здесь не было, не было таких кораблей. Никак. Людно. Да, в метро была ужасная давка, как-то непонятно почему, задержка поездов, все толпились, была ужасная куча. А на, а на самом параде много было кораблей, вертолетов, самолет? Вот самолеты понравились, самолеты было зрелище, они как-то в конце полетели и со своими там колористикой вот с этой, вот. А корабли так было, они... Ну... По, по, по дальней надбережной, по английской по и их не особо было видно со всех да, ракурсов. А вы служили в армии? Нет, мне не пришлось служить в армии, я в институте проходил сбор. Здорово. А вы видели сегодняшний парад? Да, я сегодня смотрел. И как? Впечатление колоссально хорошее. Что вам больше всего понравилось? Понравился, ну, сам сервер понравился, и понравилась техника. Здорово. А как вы думаете, этот парад дорогое удовольствие? Да, я думаю, что это дорогое для города удовольствие. Конечно. Вообще, да, мне кажется, что да, я думаю, что на следующий год не будет такого. Салют. Дневной салют как-то, это <смех> деньги в воздух. <смех> то есть вы, наверное, согласитесь, что, может быть, лучше эти деньги перенаправить на социалку, то есть на пенсии, пособие, лекарства в больницах? Ну, как знаете, надо же иногда, вот когда назревает, назревает, и надо, типа, парад сделаем, чтобы там как-то все отвлеклись. Народ, да, поднять. зато все там кричали «Ура!» и все такое. Нет, я не думаю так. А почему? Ну, потому что у человека должен быть праздник, а праздник должен быть всегда... Сделано так, как положено. Да, я думаю, что и не надо. Деньги нормальные, все на то пошло. Дети, люди все это видят. Будет молодежь. Что-то видеть, стремиться. То есть вы имеете в виду патриотизм, правильно да, я понимаю? Да, да, да. Спасибо вам большое. Хорошего дня и еще раз праздника вас. До свидания. Спасибо. Это было мнение жителей города Санкт-Петербурга. С вами был Сергей Шорох. До новых встреч.